Гороскоп на 8 декабря. Не ходите по минному полю. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Общение с людьми сегодня может быть опасно. Велика вероятность конфликтов, наездов, разборок со стороны окружающих. Не ходите по минному полю и сами не терроризируйте ближних. Займитесь творчеством. Проведите день выединения в свое удовольствие.